Как ни странно, в этом году я открыл для себя Ольгу Чикину. Вот казалось бы... Да неужели? Простите, слышу. Простите. Я еще очень мало знаю, но планирую освоить. Тихо на свете уходит моря. из прошлого. Давай посидим у костра. негромкую песню споем. Спускай. Ты сейчас замолчал I'm Тоже песни Анатолия Киреева, которая я не так давно пою, но она мне очень нравится. случится много Слава Богу, рука не трогая весла ничего.